Добрый день! И мы продолжаем тему молитвы. И последнее, что осталось в той молитве, которую предложил нам Господь в Евангелии это стучитель, ее Что это за молитва? Что это за общение с Богом, когда ты просто стучишь? И это то, то послание, которое мы видим как духовное действие. Потому что когда мы верим в Царство Божие, когда мы верим, что есть духовный мир, который, к сожалению, сокрыт для нас, когда мы верим в то, что Слово Божие свидетельствует нам об истине, тогда мы понимаем, что за шторой, за стеной, за дверью нашего физического тела есть что-то большее. И когда мы говорим, о молитве, как стуки стуке в дверь, это молитва веры, которая в Слове Божьем называется «Исповеданием веры». Апостол Павел говорил, «Я верю, потому и говорю». Иногда наши слова – это просто как стук в то, что мы не видим. И когда Бог пришел на землю, Он сказал, «Я свидетель верный, я свидетельствую вам о том, чего вы не видели, но это есть». «Я свидетельствую вам о том, на что вы можете опереться и не переживать. Я свидетельствую вам о том, что вечно, а вы сейчас находитесь временно. И стук — это когда мы верим Богу, в Его свидетельство, в том, что Он сказал в Евангелии, и поэтому говорим, и поэтому ведем себя так, и поэтому поступаем в соответствии того, что мы видим за дверью. И, конечно, это тяжело, поэтому периодически мы стучим, говорим, «Боже, дай какой-то знак, утверди, помоги, что я не ошибаюсь, что там за дверью ты». И вот эта дверь – это те физические процессы, которые часто нам мешают верить в Слово Божье. Даже сами мы, наши глаза, наши уши, иногда это тоже дверь то, что разделяет нас Богом, то, что мешает нам верить. И поэтому, когда мы живем Словом Божьим, когда мы верим нашему Богу, когда мы поступаем по истине, о которой говорил Иисус Христос, мы не видим, но верим. И вот этот стук «Божий, помоги, утверди, услышь». Дай знак, что я правильно поступаю, что все в порядке. Вот этот стук в духовный мир, вот этот стук нашему Богу, вот этот стук, чтобы попросить свидетельство Духа Святого через наши слова, через наши поступки, через наши шаги веры, когда мы еще ничего не видим, но мы уже поступаем и ведем себя как имеющие, потому что... Часто вера, она ведет себя именно как имеющая и уверенная в том невидимом, но о котором свидетельствует слово Божие. И это и есть тоже стук. И это тоже есть вот эти шаги веры, которые Бог называет молитвой. Не мы выбрали, что такое молитва. Бог сказал нам, как молиться. И Он сказал, когда вам тяжело, когда вам тяжело идти за мной, когда вам тяжело верить, стучите. Стучите, просите этого свидетельства Духа Святого, чтобы вам устоять и идти дальше за Господом. И поэтому, когда мы говорим то, чего мы не видим, когда мы говорим о том, что мы не видим, Бог называет это стуком. Люди называют это безумием, а Бог называет это стуком, Бог называет это молитвой. И Бог говорит о том, что Ему это нравится. Поэтому стучите. Говорите в то, в что вы верите. Ожидайте от Бога действия Духа Святого и уповайте на Него, даже если ваши глаза и уши ничего не видят. Благословляю вас стучать. Своим Богу. Аминь.